Кумир молодежи Дани Милохин не скрывает, что вырос в детдоме. В новом интервью звезда соцсетей честно рассказала об этом непростом периоде своей жизни. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Тиктокер Дани Милохин стал суперпопулярным в нашей стране за очень короткий срок. Парню всего 18 лет. Меньше чем за год он превратился из обычного сельского парня в блогера и музыканта с армией поклонец. В российском рейтинге Forbes он занимает шестое место среди тиктокеров. Доходы Милохина оцениваются в 2,8 миллиона рублей в месяц. Даня с малых лет стремился к успеху. А все потому, что детство у него было сложное, в три года Милохин вместе с братом попал в детский дом, где провел следующие 10 лет, до того момента, пока мальчиков не усыновили. Когда мне было 13, нас с братом забрали в семью. Для меня стало настоящим сюрпризом, что за какие-то проступки, двойки нас не бьют. В детском доме была дедовщина, старшие ребята били за любую шалость. Такая была система воспитания. И вот это ощущение вседозволенности в семье меня испортило. Я в то время многое себе позволял, потрепал нервы своим приемным родителям, признался тиктокер в эфире шоу «Вечерний урган». Молодой человек не скрывает, что отношения с приемными мамой и папой сложились непросто. Едва Милохину исполнилось 18 лет, он переехал в Москву, где и стал суперзвездой. Сегодня отношения Дани с усыновившей его семьей ощутимо улучшились. Юный миллионер поддерживает родителей финансово. Папа хочет бизнес свой построить, я ему во всем помогаю, говорит блогер. Дани признался Ивану Урганту, что первые крупные доходы от блогерства бездумно потратил на дорогую одежду и гурманскую еду, так как ничего подобного в его жизни никогда не было. Сейчас Дани поумерил пыл. И у него даже получается откладывать какие-то деньги на будущее, что, конечно, очень дальновидно.